Там сбита пара радиоэхмической разведки пробей. Кварден, я нож тридцатый понял. Ну где ты, падла, засел? Не видел. Вижу. И есть. Так, это осталкиваться в Чернобыле и последний. Вижу. Последний мировой Here we go. это прилетело <Слыш> вот, вот, много я так быстро качу Где? Гвардия, Тиан-0, работу. Гвардия, Гвардия, Кюнгюк Гриф, мы его 5. Смотри, закрываем крышу. Апсад на 5, нас на правом на рельсе. Апсад не вижу. Стою трассу. Понял? Привет. Я долго. Да. Yeah, I don't know. Слева, у меня мультфильм. Слева, у меня мультфильм. Слева, у меня Слева, у Так, я в 40 Блин, 40-паке. Что еще? Нет. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Братан, найду. Если дойду. Какая-то дверь должна быть. Если я правильно Ой. Твое желание Скоро е, исполнится Иди попали. ко мне Иди Ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. Я, я заслужил херни какой-то. Шонка слава. <свят> Путь завершен, человек. Иди ко мне. Ко мне ты обретешь то, что заслуживаешь. Вознагражден будет только один. Я трилу, конечно, на одном лице. Твой ой, путь я. завершается. Ладно, Иди ко мне. Слушай, помолчи, а. Ой, ой, ой, ой. я так не все, гори, вот, смотри. Сейчас мы Твое желание скоро исполнится Иди ко мне Лови. Твой путь завершается Иди ко мне так, тайная дверь, а где эта тайная дверь? Ты, по Твоя цель здесь. Иди ко мне. Завершён человек. Ты... Иди ко мне. Вообще, Может немного точнее. Вознаграждён будет только один где грамотный бедный беда. беда Беда. Опять их ложить. бедный бедный бедный Вознагражден будет только один. Блин, он живой. Давай, две, две. Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне Блин, опять он пикает Анатория нормальная, главное Твоя цель здесь Иди ко мне Ой. Пришло время. Я вижу твое желание. Ты дурак. завершён человек иди ко мне <звы> вознагражден будет только один Там есть патроны, Зачем они? могу человек, никому не голову, да. голова еще... да. Да, да, да, да что это Твоя цель здесь. Иди ко мне. У меня хватит... За хлебушка. Хохо. Пришло время. Я вижу твое желание. Yeah. Like Огражден будет только один. Где? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне. Охерить, он сзади меня сидел. Теперь я... Понялся, откуда сидел. Все равно... Твое желание Ой, скоро мой. исполнится. Иди ко мне. Наркоман. Да, вообще. Нет. Ладно, как пробенись. Ну, не дай бог, начнет опять. Не скину, а я. Твоя цель здесь. Иди ко, ко мне. Блин, я сейчас. Это тебе, как помню, да? мне ты, ты обретешь да? что заслуживаешь где? где, где ба <с <с вознагражден будет только один лет очень твоя цель здесь иди ко мне Хоть Спасибо. Какие-то двери Я Уже заманялся еще встретить этот... <м -м -м> Твое желание скоро исполнится. Да я уже жду это. Желание. Иди ко это мне. Вкусно. Дверь, смотрит, Иди ко дверь. мне. Это серьезно, где он? Я знаю, что не было просто. Я не понял, где тайна Иди ко мне. Ты обретешь то, что заслуживаешь. О, нашел. -то. Ты неужели где? Твое желание скоро исполнится. Иди ко мне ну, вот, первый, первый. Твой путь завершается Я Иди знаю. ко мне Тихо Вот, да. Блин, опять сражаться. Очень долго похоже. Зря я Экзу не, не взял. Я хрен его знает, куда мне. Блин, я не знаю, пока он стреляет. Хорош, нормально. Ай, <свес> да. <свес> <свес> <свес> Дега, надо в какую-нибудь сторону двинуть. <свес> я <свес> не могу. <эту> <свес> ну вот опять, ну ёшкин кот, шо за порожня? Mm. <justice> Вечно херня это мешает. <aire> <affirmation> <шифили> Блин, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Yes. Блин, я тут застрял. <превай>, я <пошел>. Стой на месте, не иди. Ушел. Выш... Вы Ушел чем? Ничего. Ой, ой, ой, ой. Быстрее, аптечку. Сейф. Блин, а патрон... Где? патроны. Где? патрон это потихоньку кончается. Бери, бери, бери. Какие же они жесткие, я. А? Ставьте меня в покое, дайте я уже закончу. Разбай, береги! Воды, да ешкин кот! Заж! Не мешай! Давлю ты падла улетел! не баю баюшки баю М -м -м. Негазин, сука так я еще помню не пригодится Птички, аптечки аптечки аптечек 7 штук осталось из 20 Ой, я... Прикрой его! Носы не Ничего есть тут. Под... ты как много Да <fake> Нууууу! не туда смотришь идиот я сучу касса с этим духом стрелял у него даже патронов нет И... защита экстремно-то и иди мы тут шикарно один под одна обувь еще гаус покажи очень богатый был на гаус бесполезно сам не пробовал выйти куда чем не Че не Че скаты? Не знаю, я его только только недавно выкинул. Я не понимаю, куда мне. Ну <связывая> Давай, я есть хочу. <связывая> О, блин, не успел. мое опять. Я смотрю это. Сурчай, Сэм. Зацепила его. ⁇ -мо ⁇ что? ⁇ что? Как же метка ты стала? Три дядя Гандон, попал. Блин, не этого надо. М -м -м -м. Давай, все ж хватит. Кука они вс ж пока голоду, хранимся. И можно Ой, у меня бинтов дохера хера я со мной. А... Давай да давай. Да-да-да, попробуй попади. 5 секунду. Охотно верю. пожарный Аля пм пожарные. так долго могу ш... шкириться потолок ломает. кошкин кот ты не думай ты от нас еще не ушел а я, у него есть подсталка, у меня нет снаряда... Дэнни, ты куда моих глаза мы Ну как, сюда... Что? нет, не, да есть, рей. Заряди. мм вышел, да? Ладно. Берем голоску. Это да выбросить его. Нет. Беззземнольний. Размалывай. Бля, наверное, больно. Ты еще где-то туда. <связывайте> я же вроде не убил. Нахрен надо. Нахрен надо. У меня нет крышек. Эээ, а куда еще один делся? Вылезай, не прячься, умри, как Выбросить выбросить девять патронов. Ну 9 сериал. На Сохранимся. Оп, нахрена. Я тебя не слышу. Ры... Один, что... два, Где ты? Мать! Да я то щас нос твой Да то ты что Я где-то рядом Я ж ты <свечу> <свечу> в бой Где же ты засел Дама да, И... твоя Вс закончилось. Славненько Бля уже чуть час снимаю не Не не не не не не не не не не. Блин, блин, блин, блин, блин. Коси. Да я ой, ой, ой. А, а. Падла. Да вы закончитесь или нет? Чего? Чего? Куда? Где прячься, Ты что мне? Спрятался, а? Ой, ешь. Ты спрятался? Ешь. Че, я застрял как бы? Дальше ТВ. Что-то мне включить надо или что? что-то сломалось ⁇ -мо ⁇⁇ -мо ⁇⁇ -мо ⁇⁇ я ⁇ Что-мо ⁇ что происходит. Но мне кажется. Да нет, что-то есть. Ой, ёбашкин кот, ну что? Um...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 Уровень питания установки. Уровень питания установки. Уровень питания установки. Уровень питания установки. Уровень Уровень питания установки. Уровень питания установки. Уровень питания установки. Уровень питания установки.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 Уровень питания установки снизился до критики. Уровень питания установки снизился до критической отметки. Внимание. Уровень питания установки. до критической ответки. до критической отметки. Внимание. Уровень питания установки. Снизился до критической Уровень питания установки снизился до критической отметки. Внимание. Снизился до критической отметки. Внимание. Уровень питания установки. Снизился до критической отметки. Внимание. Уровень питания, установки снизился, Внимание! Уровень питания Есть. установки. снизился до критической отметки. Это их херачил. Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Кто вы? Мы о сознании, Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле. Наосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения, убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Что такое зоны? Почему она возникла. Зона это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с Неосферой, информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к Неосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия Неосфера хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Да только не сейчас, а. Нет.